Пешеходный тоннель под Виадуком на авиаторов заварен. С этой проблемой к нам в редакцию обратились жители микрорайона Северной. Они уверяют, это единственный переход в микрорайоне. И теперь, чтобы перейти дорогу, приходится идти около километра. Почему переход закрыли, выясняла Виктория Столярова. Только с той стороны подошел, думал, ну как калитка открывается. Оп, не калитка, думаю, в моем возрасте не перелезть. Таким барьером на своем пути столкнулся Юрий Геннадьевич. От его дома до работы всего 20 минут ходьбы. Этот пешеходный тоннель помогал без проблем попасть на ту сторону Виадука. Еще вчера утром 57-летний мужчина прошел сквозь него, а вот вечером, возвращаясь со службы, наткнулся на заграждение. В четверг утром я прошел, а вечером уже не получилось. И мне пришлось до ленты, за лентой круг целый делать. Но я-то не один тут хожу. Тут вот все люди очень много ходят. Ну, и раз такой сюрприз. И люди вынуждены сейчас перебегать дорогу, а здесь ездят не слабо. Тут все 79-75 километров несутся, и поток очень крепкий. Тоннель закрывают уже не в первый раз. В начале подземка оказалась невостребована, ведь микрорайон Слобода Весны только начали строить. И пока думали, кому передать переход на баланс, решили запечатать, чтобы тоннель не стал жертвой вандалов. Все же местным перейти оживленный магистраль больше негде. Проход открыли в ноябре прошлого года. Неделю назад красноярские активисты здесь провели рейд. Общественники обнаружили, что подземка все-таки пришла в негодность. Неизвестные сорвали двери и фонари. И после этой проверки переход снова стал недоступен. Там существовало абсолютный хаос. То есть там скручены абсолютно все фонари. Ливневые канализации глубиной до полутора, до двух метров, они просто открыты. То есть сами решетки сняты. Там все провода абсолютно валяются по всей прохожей части, вот именно по самому тоннелю. Вот только жильцы Северного такой заботе не рады. Переход здесь единственный. Теперь, чтобы попасть на ту сторону, приходится давать круг в километр длиной или перебегать дорогу на свой страх и риск. Виктория Сталинберг. В департаменте городского хозяйства сегодня рассказали. Именно коммунальщики следят за содержанием подземки. Там пояснили, переход был действительно не востребован, так как к нему отсутствуют подъездные пути. А весной и осенью пройти там мешает грязь, и местная молодежь превратила подземку в общественный туалет. Поэтому власти решили проход закрыть. Но терпеть неудобства местным придется недолго, рассказали в мэрии. Восстановить здесь пешеходное движение пообещали в ближайшее время.